Во имя Отца и Семьи, если так и Дорогие братья и сестры, всех вас поздравляю. Сегодня у нас вторая неделя по Пасхе, неделя Фомы, а не Пасха мы ее называем, место Пасха, можно как-то сказать. Вот. И сейчас мы слышали чтение, где рассказывается о том, как Фома не поверил другим апостолам, которые уже видели Господа. Было много уже таких вот упоминаний о том, что э, видели Господа, и Мария Магдалина видела его, и другие апостолы от 70 видели. И вот он уже приходил ко всем, но только Фомагин отсутствовал, и он сказал, пока не увижу его, пока сам вот, не потрогаю все, вот руками вот не, вот не поверю, не будет у меня веры. Вот. И вот Господь явился, и Фоме напрямую говорит... Подойди ко мне и вот потрогай сам. Ребра мои потрогай, вот потрогай, руки мои. Вот. Ну не будь неверным только. Тут, наверное, напрашивается такая мысль о том, что, ну, наверное, ли застеснялся Фома? Думает, ну, ну ладно уж, прости, Господи, но верю, вот ты же пришел, как-то неловко ему. Нет, не застеснялся. Настолько невероятным это событие, кажется. Но мы почему-то акцентируем все это на Фоме о том, что вот Фома, неверующий, у нас даже такой термин появился, Фома неверующий, мы называем человека, который как бы сложно в чем-то убедить. Вот. Между тем, апостол Иоанн Богослов пишет в своем послании, и же глаза наши, видишь, и руки наши, осезаша. Он про всех это говорит. То есть и до этого, когда Господь, когда Фомы не было, приходил, все его руками трогали, потому что совершенно было невероятно то, что он. Человек воскрес. То есть ничего тут удивительного нет. Вот. И ФОМА ничуть более неверующий, чем все остальные апостолы, чем все мы. Вот. Так уж устроен человек, ему нужно убедиться, потрогать, почувствовать что-то. То есть должно быть много раз что-то, чего такого, чтобы он начал это смотреть э, немножко другими глазами. Вот. И в наше время мы живем так, что нам нужно какие-то подтверждения, мы постоянно выискиваем какие-то знамения, мы постоянно выискиваем какие-то вот указания на то или другое, если их нет, мы их придумываем, находим чего-то, настолько мы вот, вот, вот углубляемся в такие вещи, вот, но есть опасность от таких вещей, когда мы э, начинаем вдумывать себе вот это вот э, различные вещи. Во-первых, опасность в том, что э, мы нехороший пример в тюрьме, когда... Э, Другие люди, которые, скажем, не крепкие вере, может быть, или совсем не находятся в струкольном гряде, она, они, их отталкивают такие вещи, страшилки разные, различные там предсказания, якобы предсказания, или может быть что-то действительно из свято что-то мы почитали. Вот. И второе, потому что, когда мы вот в это все углубляемся, мы теряем связь с реальностью, мы, наверное, Просто утрачиваем какую-то вот возможность критически мыслить, сопоставлять факты. Нам нужно какое-то знамение. Ну почему Господь не сводил огонь с неба? Ему говорит, ты сведи огонь с неба, мы в тебя поверим. Почему он не осыпал всю землю чудесами, чтобы все вот раз поверили раз и навсегда, и вот стали вот стараться прямо будем так жить, как сказано, как написано, так и будем. Почему? Ну, потому что не, это явля, не является это основной верой. То есть, ну, ну, почему верим в Господа? Ну, вера, во-первых, отличается от знания тем, что она не, не требует доказательств. Ну, вот есть некий софизм тоже. Вот, э, веру мы имеем, потому что у нас как-то вот складывается так, что у нас по ступенькам сложилось, что мы пришли к этой вере. Что-то к нас к этому сподвигло. У каждого, безусловно, путь свой, но тем не менее. Какая-то логическая цепочка в наших размышлениях сложилась. То, что мы вот от чего-то оттолкнулись. И э, какая-то доказательная база у нас складывалась. Вот для себя что-то мы складывали хотя бы так. И вот в любом, к чем, чему бы мы не соприкасались, э, у нас э, должна складываться вот эта вот, э, доказательная база. Чтобы э, критическое мышление нас никогда не оставляло. Чтобы мы были трезвомыслящими. Трезвые мысли — это очень важное качество. И оно многократно говорится в... Э, в светоотеческих различных э, текстах. Вот. То есть это очень важно для нас. Сейчас у нас очень сложный период. В этот сложный период, э, скажем, ну, гонения на церковь это не назовешь, потому что все прикрыто очень такими благими намерениями, якобы заботой о человеке. Я неспроста говорю, якобы. Потому что мое личное мнение, то, что это совершенно надумано, столько вот как бы вот придуманная э, якобы пандемия, которая не может, ну, просто цифры и факты составлять нужно. Складывать все вместе, воедино. Вот пандемия это 5% заболевших. Извините, у нас э, в 50 раз меньше заболевших вообще вот, в любой стране. Нет ни одной, чего бы там мы ни говорили. Вот, и много-много всего. Вот просто данные, вот каких источников можно составлять, складывать и складывать свое мнение. Но мы это почему-то не делаем. Мы в панику впадаем. У нас очень много э, интернет-источников, э, которые рассказывают об этом. Мы начинаем друг друга пугать этими всеми разли... э, байками, э, страшилками. Пересылаем различные сообщения о якобы заболев... свист... заболевшем, умершем священник. Мы его не знаем, мы не знаем обстоятельств, но мы уже пересылаем, дальше уходит. Ну, к примеру, мне пришло один день 18-19 сообщений об умершем священнике настоятеле храма Белоховского. Люди незнакомые не знают о том, что причиной смерти, которая не является коронавирусом, но рассылают об этом. Представляете, какая создается впечатление? Священники, оказывается, тоже будут как мухи. Но это не так. На самом деле не так. Вот осетины вышли в мальчики на площадь и среди требований, которые они предъявили руководству как бы город, было одно простое требование, покажите нам заболевших, покажите нам, мы хотим просто на них посмотреть, вы нам отовсюду рассказываете, что у нас там просто валом люди болеют, но почему-то у меня ни сестра, ни брат, никто не болеет, это ни один, ни два человека сказали в камеру, покажите, мы просто посмотрим, где они, где вы их прячете, откуда вы их взяли, что-нибудь заболевшие, как таково, ну, Просто мы не складываем вот эти э, факты, цифры, не пытаемся анализировать, мы ну, а это делать, это очень плохо. Нужно уметь трезво мыслить. Вот. Получается, мы в чем-то пытаемся верить на слово, там, где а, на слово как раз верить не нужно, нужно просто иметь свое мнение, складывать, а там, где Стоит просто по умолчанию верить. А мы э, начинаем копаться в этом. Правильно, неправильно. там, догматичность проверять вот, вот, вот, в эти вещи. То есть мы опять переворачиваем все с ног на голову. Вот, этот, вот, э, вот это вот веяние, вот этого века, оно все переворачивается с ног на голову. Причины следствия мы путаем. Вот там, где стоит помолчать, мы, соответственно, кричим и ругаем там, где стоило бы, скажем, оставить свои права, мы вдруг резко замолчали. Где мы кричим, ругаем на кухне? Вот между собой, в устном собрании, а когда предъявляет нам совершенно необоснованные требования, мы опять же молчим. Вот. Оправдывает это христианским смирением возможно, но в глубине души мы понимаем, что это не христианское смирение, а просто вот где-то вот. Это страх, который нас забивает, молчим. Может, это причина, которая свойственна нашему народу всему. Мы имеем такое отличие. Вообще, вот, мы вот на кухне вот такие вот. Вообще, русский человек, он очень он по натуре. Вот. Но каждый в отдельности. Всем недоволен, всегда причем. Всегда. Даже самый золотой будет правитель, русский всегда будет недоволен в отдельности. Ну а вот всей группы нашей, всех вместе, нас очень легко подавить и направить, как выясняется. Закрыть в квартирах, в домах, штрафовать совершенно незаконно, антиконституционно. За что? За то, что мы, мы добровольно не соблюдаем изоляцию, которая является добровольной. Получается. На Западе человек наоборот. Он каждый индивидуально, очень дисциплинирован, соблюдает законы. Не ругает там кого-то там вот, э, голословно что-то. Но когда нарушается массовое право, они вместе собираются и как их отстаивают. Может быть стоит об этом подумать, как бы так вот, но ну, если вместо того, чтобы на кухне это обсуждать, но ну, действительно э, какой-то алгоритм действий предпринять, как, как себя вести вообще в этой ситуации. Не пускает в храм, слава Богу, мы здесь далеко. Храмы не закрыты, мы спокойно пришли на паскальное многослужение, молились, радовались вот этому празднику. Ну а сколько храмов было закрыто? Сколько? Их много было закрыто? В Москве и в других городах, когда были, соответственно, просто кордоны полицейские. Это же просто уму непостижимо. И это делается с нашего молчаливого согласия. Как же не зря же говорить, что молчание предается Богу. Человек молчит и соглашается. Знаете, я хочу в конце как бы я не к тому, что делаю какие-то выводы там, или вот, или, а, скажем, направление деятельности какой то задать хочу. Нет совсем. Я вот в общества такой же, как и вы, все вместе, вот размышляем, чтобы каждый задумался и может быть что-то изменилось хоть чуть-чуть, в лучшую сторону я хочу закончить э, сегодня э, вспомнив вот один такой маленький эпизод из своей жизни, когда я еще не был священником и монахом я жил в монастыре, там пел читал на клевесе, что-то работал вот, в одном там далеком сибирском монастыре и при этом монастыре как и наверное во многих монастырях очень много людей жило, совершенно разных были и такие, которые любили выпить, где-то находили постоянно, что это выпить, часто были там. Вот. Ну, Ябубин не выгонял никого. Все были вот там. И э, некоторые из братьев, живущих там, очень негативно относились к тем, кто выпивал. Ну, крайне негативно, прям с умерзением с каким-то. И вот когда. Один раз в присутствии кто-то из братьев стал там говорить про двух или трех, сказали там, что они вот вчера опять напились и сегодня там ничего не в состоянии, ни в каком, только похмелиться. Вот этот игумен старенький, вот ныне уже покойный архимандрит, он тогда а, сказал такие слова, вот когда придет время, вот эти трое выйдут, когда нужно будет умереть с места, выйдут и отдадут свою жизнь. А вот ты в сторонке постоишь. Вот такие слова он сказал. Мне они вот врезались в память. Я задумался о том, что не всякое вот э, блестящее является золотом. Поэтому э, наше поведение, оно не, не обязательно должно быть ярким каким-то, фееричным, вот, э, прям производить колоссальные впечатления. Просто нужно поступать по разному с стрельзвым мыслям. Вот как раз именно это угодно было. Вот. И когда человек начинает так жить, делать, Господь ему помогает, он перестает бояться. Не зря ведь в Писании самое часто упоминаемое Слово Господу было даже не любовь, не любите друг друга, а самое главное какое – не бойтесь, говорит Господь. Самое частое из уст Господа в Евангелии, которое написано Слово – это не бойтесь. Жить в этом мире. Не бойтесь отстаивать свои гражданские права. Не бойтесь анализировать. Не бойтесь принимать решения. И Господь всегда с нами. Богу нашему славу. Аминь.